Здравствуйте, дорогие зрители. Где-то полгода назад я заказал новую звуковую карту, самую дешевую для самых нищебродов. И вот она буквально недавно ко мне пришла на почту. Я попробовал включить эту карту в себе компьютером и очень огорчился качеством звука, так как я уже имел дело с такими картами. И хотя понятное дело, что качество звука априори не может быть высоким на вот такой вот подделке семейнее, но качество звука именно этого экземпляра у меня совсем реучило. Когда я стал выяснять в чем дело, то как оказалось, виноват во всем был конденсатор. Раньше китайцы, вот он, вот эти два конденсатора раньше китайцы их вообще не распаивали и ставили простую перемычку и на ютубе и на других сайтах полно инструкций как припаять вместо перемычки два электролитических конденсатора желательно на 440 микрофарад но они у меня сюда не влезут поэтому я буду паять на 220 микрофат, похуже, но тем не менее и раньше из-за этого на выходы для наушников шла постоянное напряжение что не очень хорошо сейчас все-таки конденсаторы стоят но очень маленькие по емкости и поэтому очень сильно портит качество звука полностью срезается низкочастотная составляющая звука и звук становится как бы пищащим. Поэтому я на ютубе пока, по крайней мере, не, не нашел видеороликов по вот такие вот новые, новые релизии Тут, кстати, еще нет, не хватает и резонатора. То есть сказывается удешевление. И тут видно, что тут напрямую все USB подключено к этому чипу. Непонятному. Вот видно версия 2.0. Вот год, правда. Наверное, со сканом. Но и видно, что детали меньше, чем в более старых реизиях, которые я встречал в интернете. Но и зато есть два конденсатора, которые абсолютно бесполезны. Их в любом случае придется перепаривать. Чем мы, собственно, и займемся. Сначала желательно, конечно, припаять конденсатор на 440 микрофарат, но он тут просто не влезет мне в корпус. Он будет выпить и не закроется. Поэтому я буду припаривать более тонкие 420 микрофаратные конденсаторы. Я сейчас покажу во всех подробностях, как это делается. Сначала надо взять два конденсатора. Паяником отпаять старые конденсаторы. А чтобы подключить эти два конденсатора сюда, мне придется использовать вот такой вот Подобный тонкий проводочек, чтобы его аккуратно припаять к плате. Сейчас я припаяю и покажу, как у меня все будет выглядеть. Итак, вот я припаял два электролитических конденсатора на 420 микрофат. Я также за кадром проверил. И действительно, качество звука довольно неплохо улучшилось. Ну конечно же, по нормальным мелкам. Качество звука как и было плохим, так и, в принципе, особенно по аудиофильским критериям не сильно улучшилось. все равно качество звука, даже вот такой переделанной картой, будет похуже, чем даже вот такой карты. Но, тем не менее, с обывательской точки зрения, на обывательской аппаратуре, действительно, звук стал получше по басистее. Сейчас осталось только немножечко это все дело причесать, немножечко заизолировать, чтобы контакты не замкнулись. Вот отпаял я керамические конденсаторы и припаял электролитические. Сейчас я немножечко подклею скотчем и теперь буду собирать все обратно, обратно в корпус. Так, вставляю крышку, крышка тут на защелках, поэтому просто-напросто, так, не фокусируется, закрываю, так, даже эти конденсаторы могут, так, даже эти конденсаторы оказались несколько великоваты, к сожалению корпус довольно уст... непростованный, хотя нет все ставилось как надо, так разъем гнется, корпус тут к сожалению не очень простованный, поэтому даже такие довольно маленькие по емкости конденсаторы вставились не очень хорошо, но тем не менее, все, все мы сделали, все впихнули как-то. И у нас получилась модифицированная, улучшенная звуковая карта. 3D-Sound. Качество звука, как я говорил, опять же, все относительно качества звука по обывательским мелкам довольно неплохо училась особенно при ее цене но по сравнению с конечно же с, с более приличными картами конечно качество звука как было плохим так и осталось плохим но для нетребовательного использования там где не требуется высокое качество звука теперь можно использовать эту карту